Добрый день, дорогие слушатели! Второй части Республиканского форума «Серебряных волонтеров» потихоньку я начну уже говорить. Для тех, кто присоединился вот сейчас только во вторую часть, да. хочу сказать, что у нас во второй части запланировано выступление международных спикеров. Сейчас минуту на минуту мы уже будем начинать наш форум. Меня зовут Кумбат, являюсь представителем Ассадса Булашак города Алматы. мы являемся организаторами данного форума предназначенного для представителей старшего поколения mm -hmm. в первой части форума мы как раз вот обменивались опытом знаниями да именно с теми людьми которые занимаются mm -hmm. организацией вообще вовлечением старшего поколения волонтерскую деятельность руководители общественных объединений делились mm -hmm. своим опытом реализации там концепции активного долголетия. Сейчас я хочу сказать еще раз про спикеров, которые будут выступать во второй части форума. Это хедлайнеры форума, это Казиник Михаил Семенович, это Анатолий Некрасов и это Дмитрий Валентинович. Но сейчас я бы хотела более подробно остановиться и очень для меня такая большая честь сегодня представить такого человека великого, самого эрудированного человека нашего времени, можно сказать, Михаил Казиник. Михаил Семенович, он приезжал в Казахстан, поэтому многие казахстанцы очень любят его и очень много поклонников, да, среди казахстанцев именно культуры, да, вот, концертов концерты лекции проводят этот человек по всему миру несмотря на свой возраст очень активный по всему миру так передвигается свободно очень активная такая яркая личность подающая пример вообще активного долголетия поэтому я думаю если они уже с нами я могу уже предоставить, предоставить могу предоставить слово мы на связи ага михаил семенович здравствуйте здравствуйте здравствуйте большая честь сегодня Видеть вас в качестве гостя нашего приглашенного форума. Мы очень благодарим вас вообще за то, что вы делаете. Я сейчас сейчас только вспоминала про концерт, когда еще не было карантина. Вы приезжали в 2019 году в Казахстан и провели два потрясающих, незабываемых концерта-лекции да, в честь Дня э на первое мая это было, да? день единства народов Казахстана. Поэтому это были незабываемые вечера. Именно тогда я вас впервые увидела вживую и до сих пор помню. И я вот очень э, восхищаюсь э, именно вашим стилем жизни говорила о том, что вы ярким примером, яркой личностью, подающей пример активного долголетия. На самом деле, вот у вас в основном такие вечера очень э, высокой да, музыки, но сегодня мы вас пригласили, вот, чтобы вы поделились своими секретами активного долголетия, потому что для нас ваш опыт будет очень полезный, очень значимый и очень ценный, поэтому позвольте, пожалуйста, предоставить вам слово и рассказать вообще о ваших Ваше мнение касательно вот этого периода мудрости, старости, как его называют. Не буду отнимать ваше время. Наши гости еще присоединяются. Мы можем начинать. Михаил Семенович, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, мои дорогие. У меня не так много времени. В принципе, нужно было бы нам вообще провести такую конференцию на несколько дней подряд. И я уверен, что большинство людей помолодели бы на 20-30 лет, Потому что возраст – это вопрос психики, это не вопрос старения. Вот когда вы сказали про меня активное долголетие, я даже удивился, какое долголетие. Я еще молод, во-первых, а во-вторых, я прожил только чуть больше, чем половина жизни. Вот это очень всем надо знать. Почему? Потому что все ученые, которые занимаются, геронтологи, то есть вопросами возраста, старения, жизни в пожилом возрасте, они утверждают, что человеческая жизнь должна продолжаться 120 лет. Если человек живет меньше, то это какая-то случайность, это какое-то несчастье. С микрофона это значит, что человек... В чем-то не поберегся, что-то не услышал важное, и поэтому его жизнь сократилась, и он прожил всего лишь 100 лет, а то еще чего хуже, 90. Друзья, еще раз говорю, 120 лет утверждают все ученые единогласно. Это биологический возраст, в котором человек действительно устает, и нужно просто отдыхать в другом измерении и так далее, и так далее. Почему же люди умирают и в 50, и в 60, и в 70? Что такое старость? Откуда это берется? Ну, те, кто знает и видели мой фильм «24-х или пятиминутный», который собрал уже за короткое время, за пару месяцев, он собрал уже почти полмиллиона просмотров, и люди на него реагируют, и многие мне пишут письма о том, что, вы знаете, так много изменилось, так многое произошло. Мы регулярно пересматриваем ваш фильм и вдруг понимаем, что вы правы. А в чем же я прав? Мои дорогие друзья, в этом ролике, в этом фильме я рассказал сейчас в трех словах то, что я говорил почти полчаса. Я рассказывал про один класс, в который пришли люди в возрасте после 70 лет. Они начали учиться, кто в 73, кто в 75, кто в 78. Так вот, эти люди все или дожили до 100 с лишним лет, или живут, продолжают жить. В 90, 95, 97 одним из учеников или учениц моего этого класса, о котором я рассказываю, была моя мама, которая приехала в Швецию, пришла в класс, они там баловались, хулиганили, праздновали дни рождения, общались, влюблялись, соревновали и так далее, подсматривали в шпаргалке, они изучали, видите ли, шведский язык, который очень важен для тех, кто приехал в Швецию в возрасте после 70 лет. И вот случилось чудо. И там в этом ролике я говорил о том, почему они все живы, почему вот моя мама ушла, по а репости ударилась головой в 97 лет и собиралась жить дальше, сохраняла чувство юмора и так далее. В чем дело? А потому что произошло очень важное, для меня этот эксперимент доказал, что я прав, произошло перепрограммирование мозга. Люди умирают не от старости, вот поверьте мне, это не болтовня, это не шутка и не парадокс. Люди умирают от страха перед смертью и от страха перед старостью. Вот сейчас, когда происходит колоссальная истерия по поводу коронавируса, если бы людям рассказали, что этот коронавирус, разновидность гриппа, разновидность ОРВИ, острого респираторного заболевания, и что среди всех вирусов, вот этот вирус ковида, один из самых слабых, просто когда он попадает в организм, он развивается, ему нравятся наши легкие, и он начинает действовать. Но до, при попадании он несколько дней ждет, уничтожит его или нет. Что произошло с людьми? Люди умирают прежде всего от страха. Вообще самое главное в человеческом организме это нервная система. Это способность или дарить гармонию нервной системе, психике или начать бояться, бояться всего. Еще раз говорю, страх старости – это страх, который и уносит человека. Страх смерти – это страх, который уносит человека. На самом деле, когда человек понимает, что ему всего лишь 50, 60, 70 лет, именно всего лишь, и ведет себя совсем не как старый, такой несчастный, скоро умирающий человек, а ведет себя очень активно, назло всем этим цифровым моментам, потому что человек не цифра. Человек это вселенная, это космос, это, да посмотрите вы на все изображения нервов, посмотрите на кровеносную систему, посмотрите на наше сердце как солнце, как звезда, на всю эту грандиозную систему. Посмотрите на, те, кто знает, что это такое, на божественные пропорции нашего тела, на золотые сечения. Посмотрите, улыбнитесь и начните учиться чему-нибудь тогда, когда большинство считает, что жизнь кончена. Как только вы решили, что жизнь кончена, она будет кончена, потому что нет ничего сильнее, чем самовнушение. Люди умирают, еще раз говорю, от страха перед смертью. А если знать, что самые продуктивные и активные годы жизни после выхода на пенсию, потому что всю свою жизнь мы суетились, мы поднимали детей, мы им помогали, мы работали в три раза больше, чем должны были, мы напрягали свой мозг, мы не насыпали, потому что поднимались рано, ездили на работу, на работе сидели часами, нам нужно было очень много всего сделать, мы все время были должны, всем и вся. И вдруг происходит чудо. Так вот, для одних выход на пенсию – это трагедия, жизнь я больше никому не нужен, а для других, если нет страха смерти, если есть что делать, если есть чем заполнить мозг и сердце, человек вдруг открывает для себя, что впереди годы открытий, годы радости. Беда только в том, что не все услышали мои призывы к пониманию музыки, к глубокому пониманию поэзии, живописи, к тому, что нужно обновить свой мозг. Обновить свое тело, обновить нервную систему, и вместо рассуждений о старости, о возрасте, должны быть рассуждения о свободе. Именно это самое главное для долголетия и для активного поведения. Что такое свобода? Я понимаю, что не всем зайдет то, о чем я говорю. Почему? Потому что, конечно же, надо было нарабатывать отношение к искусству, к музыке, к поэзии, к литературе в другом возрасте. Но тогда мы были заняты, мы суетились. Нас Господь освободил специально от суеты, для того, чтобы мы открыли в себе творца, художника. Я знаю, что многие из вас даже не пытались рисовать, писать акварельными красками, писать масляными красками. Не пытались и даже не знаете, на что вы способны. Я не прошу вас писать картины, как писал Репин или Суриков. Я прошу вас попробовать открыть для себя гигантский вселенский мир, непредметный предметный, а цветовой, расплывающийся пятнами. Ведь если вы прищурите глаза и посмотрите на солнце, посмотрите на звездное небо, вы увидите совсем не предметы, которые рисуют художники, вы увидите тот таинственный мир, который существует параллельно с нашим обыкновенным телом и обыкновенными мыслями. Оказывается, мысли у человека могут быть, управлять миром. Вот вы знаете, когда-то мы поверили Карну Марксу, который сказал, бытие определяет сознание. Да? То есть вот так, как человек живет, так он и мыслит. Это очень верно только для лягушек. Бытие в болоте определяет сознание, болотное сознание лягушки. Это верно для лошадей. Бытие в стойле определяет сознание стойла. Но в виде человека, Всевышний, давайте так говорить, вот просто Всевышний, или я его часто называю главный инженер, то есть вот тот, кто запустил всю эту феноменальную космическую систему, он продумал одну очень интересную вещь, он создал в результате эволюции, да, человека, а человек – это то уникальное существо на планете и в космосе, у которого сознание определяет бытие, то есть как только человек сознательно перестает бояться, он становится счастливым и светлым. Как только человек перестает думать о старости, он становится молодым. Как только человек перестает думать о смерти, он не умрет очень долго и проживет биологически положенное ему время. А когда придет время умирать, не бойтесь. Если бы умирали только отдельные люди, и вы бы боялись, что вы тоже окажетесь среди них – Тогда было бы страшно, но поскольку через смерть проходят все, и все, о ком мы говорим, и все, чьи стихи мы читаем, и все, чью музыку мы слушаем, они все прошли через смерть. Следовательно, смерть неотвратительна, понимаете, логика, потому что во Вселенной правит гармония, красота и высший смысл. Вот где доказательство того, что смерть не окончание, то, что мы видим – это совсем не то, что есть на самом деле. Я обычно привожу пример с коконом, с гусеницей, которая превращается в бабочку. Вот нам на Земле показали тысячи вариантов того, что смерти нет. Умирает гусеница, и вдруг из нее вылетает бабочка. Гусеница умирает, и вокруг все гусеницы плачут. Умерла наша любимая гусеница, бабушка наша умерла. А в это время она уже давно бабочка и летает среди других бабочек, и бабочки кричат «Привет!». Гусеница не знает ничего о своем будущем бабочке. Бабочка, начиная летать среди подруг, даже не знает, что она была гусеницей. У них нет вот этой цепи контактной. То же самое с нами. Так придумано, так известно. Листья, которые рождаются, почки набухают весной, они не знают, что они всего через несколько месяцев умрут, опадут а и превратятся в перегной земной. Но... Они даже не знают, что это они же возродятся через несколько месяцев после смерти, так называемой после мороза. Все истории и воскрешения и Исида, и Асирис, и, и египетские все идеи – это все действительно правда. И поэтому ни страха смерти, ни страха старости быть не должно. Почему? Потому что старость, то, что мы называем старостью, это не старость. Это совершенно фантастически подаренное нам время для того, чтобы открыть в себе и для себя то, на что у нас никогда раньше не было времени. Я приведу вам пример. Мне сейчас вот 69 лет исполнится через две недели. 69 лет. В следующем году будет 70. Когда-то, когда мне было 20 лет, к нам приходил какой-то очень старый человек, я смотрел на него, он был очень мудрый, красивый такой, да, и я думал, ой, какой он старый, почему же он не плачет от того, что он такой старый, что ему скоро умирать. Вот мне всего столько лет, я веселый, у меня вся жизнь впереди. И потом, когда я уже вот в этом возрасте почитал, сколько же лет было этому старику, оказалось, что ему было целых. 54 года, и он не собирался совершенно плакать. Видите, как по-разному меняется отношение к возрасту. Так вот, я хочу вам сказать одну вещь. Я объездил весь мир, я много выступал. Сейчас только вирус мешает мне, он нарушил мои сезоны, мои планы. Тогда я осел в одном месте и написал новую книгу. Тайны гений в один, тайный в 2 разошлись полумиллионным тиражом по миру и переводятся на разные языки. Я написал тайны гений в три. Вот как только я ее закончил, я сейчас буду писать тайны гений в четыре. И это не о гениях, которые создают не о бахе, не о Моцарте, не о Бетховине. Да, это о нас о том, что если есть гениальные создатели, то должны быть гениальное восприятие, а ему нужно учиться и лучше всего этого делать, когда мы освобождены от суеты, освобождены от всех работ, и мы свободны для этого счастья. Я вам хочу сказать, что в 2000 году я испытал неожиданное чувство депрессии, погас свет, ощущение бездыханности, я не знал, что это, я никогда не испытывал депрессии, и тогда я понял, я должен писать книгу. Это указание свыше о том, что я должен написать книгу. Друзья, первую из книг, которые я написал и которые сейчас расходятся по всему миру, я написал в 50 лет. Вторую в 55, третью в 57, четвертую в 63, сейчас пятая в 68 и хочу писать дальше. Не потому, что я вам не говорю, вот вы говорите, вы умеете писать, а мы нет. Неправда. Вы не пробовали. Вы ничего не пробовали. Вы когда-нибудь слушали все девять симфоний Бетховена? Нет? Сейчас кому-то покажется, да я никогда не слушал и слушать не буду. Не слушайте. Не ходите не надо. Я никого не заставляю. Я просто говорю, что если вы решите открыть для себя то, что раньше для вас было загадкой и тайной, послушайте, почитайте, узнайте, как глухой композитор «Писал великую музыку». Но любой человек скажет, если композитор глухой, значит, все. Значит, он не может писать музыку, потому что он забывает, как звучит мир. Оказывается, на примере Бетхойна видно, что чем хуже он слышал, тем лучше музыку он писал. Послушайте замечательнейшую музыку, которую вы полюбите. Ее написал Беджих Сметана, чешский гениальный композитор, называется она «Вултава», вот «Вултава», да, по названию реки. Почитайте про нее, и вы проплывете вместе с музыкой по всей реке. Так вот, я хочу сразу сказать и предупредить вас, это одно из величайших произведений на Земле, которое звучит всего 10 минут. У вас совсем немного времени уйдет, просто много времени уйдет на повтор, потому что, когда вы закончите, через несколько часов вы захотите опять услышать это чудо, а через месяц опять услышать, и с каждым разом для вас будет открываться невидная красота. Так вот, мои дорогие, эту музыку написал, а, глухой человек, он оглох, сметана, и второе, он как бы сошел с ума. Так вот, как бы сумасшедший, с точки зрения обыденного мира, глухой написал самую гениальную свою музыку. Удивительное дело открывается перед нами. Возможности человека совсем не такие, какие мы думаем. И я хочу в конце своего выступления вернуться к той мысли, с которой начал. Люди умирают не от старости. Люди умирают от страха старости. Люди умирают... Не от болезни, а от страха перед болезнью. Пример с ковидом, с коронавирусом. Сейчас перед вами одна из многочисленных инфекций, ОРВИ. И люди ее боятся, потому что устроена гигантская, несоразмерная этому истерика. А что такое страх? Страх – это самый главный компонент ослабления иммунной системы. Когда вы боитесь... Вы слабеете. Когда на вас бежит собака, злая и страшная, вы в страхе призываете ее на себя, потому что собака чувствует ваш страх. Если же вы наброситесь на нее, побежите за ней, она повернет спять. Если бы хоть одна зайчиха осмелилась напасть на тигра, а те, кто осмелились, они победили, и как тями впилась бы в тигра, тигр бы в растерянности ушел. Но, к сожалению, так Существует тигроохотник, охотник заяц-жертва, и заяц в него это как бы заложено природой, но мы, люди, у нас сознание определяет бытие, вот так как мы сознательно хотим жить, мы устроим свою жизнь. Вот это нужно запомнить навсегда, потому что мы не лягушки и не лошади. Еще раз обращаюсь к вам. В этом возрасте необходимо менять узор жизни, открыть, наконец, для себя то, чего вы не знали. Сегодня возможности даже у самого бедного человека невероятные, потому что у нас есть всемирная сеть. Вы можете прочитать любую книгу Вашингтонской библиотеки, вы можете походить по любому городу планеты Земля. Если вы не знаете, как это делать, обратитесь к молодежи, она теперь все умеет. Вы можете полететь на Джамалуг-Мэверест, подняться, совершить облеты. Вы можете узнать, что там внизу, что такое тибетское древнее знание, какие удивительные есть истории, религии, культуры, и за всем этим стоит целый мир. Человечество столько наработало чудес и шедевров, что не хватило бы ни одной, а сотен жизней для того, чтобы все это узнать. Как же бездарно, когда мы выходим на пенсию, или приближается то, что люди на Земле называют старостью, просто потратить время на страх, на подготовку к смерти и на то слово, которое сейчас эти гады, чиновники придумали. Дожитие. Не дожитие, а жизнь. Жизнь с улыбкой. Еще хочу, последнее, много хотел бы сказать, это нужно три дня минимум конференции, да? Хочу сказать, друзья, вот здесь мы формируем свою нервную систему. Если мы врачнеем, мрачнеет все тело, начинает болеть все, как только вы улыбаетесь, ну улыбнитесь, и вы посмотрите и почувствуете, как пройдет головная боль, как пройдет усталость, как вы, улыбаясь, сразу же эта улыбка, мышцы лица, от которых все, с которыми связано, переходит туда, где сердце, и вот вы заболели чем-нибудь, улыбнитесь, улыбнитесь сами себе, посмотрите на свое измученное болезнью лицо в зеркало и скажите, а вот я сейчас на зло всем болезням буду улыбаться и вообще сейчас буду читать самые смешные книги на земле и, и смеяться. смеяться на зло даже физической немощи. Это не все сейчас поймут. Некоторые начнут говорить: а «Да вот я несчастная, вот у меня молоденький, а вот у меня ничего не у вас. Все зависит от вас, потому что не определяет сознание. Маркс не а у человека сознание определяет Бытие. Я обрываю сам себя, не потому что мне нечего сказать, еще раз говорю, это предмет для огромной конференции, для вопросов. Спасибо огромное, Михаил Семенович, с огромным удовольствием Мы вас здесь все слушаем. Здесь у людей столько эмоций просто, столько отзывов. Вот здесь пишет сколько... У вас энергии, света, просто хочется жить, хочется быстрее выйти на пенсию. Вы сегодня людей смотивировали побыстрее выйти на пенсию, потому что... Конечно. Да, здесь Пенсия – это великая, великая поддержка Вселенной, понимаете? Это данность человеку для того, чтобы он наконец занялся собой, своим сердцем, своим мозгом, культурой, искусством, философией, музыкой чудесной. Стал писать стихи, картины, это правда. Люди этого просто не знают и часто не понимают. Какое счастье, что есть возможность слушать мудрейшие мысли Михаила Семеновича. Это очень вдохновляет. Это все, у людей даже нет вопросов. Люди просто свои слова в благодарности, восхищение вам передают. Поэтому огромное вам спасибо, Михаил Семенович. Я знаю, что у вас <соскоп> очень плотный <соскоп> график <соскоп> здесь. <соскоп> вот, Я э... хочу напомнить, мои дорогие, <соскоп> что есть такой канал Михаил Казиник. Мы его по-настоящему запустили, когда начался вот этот коронавирус. YouTube-канал, на нем масса небольших фильмов, которые помогают людям, это уже известно, uh -huh. которые... Подписывайтесь на канал Михаил Казиник, и вы увидите чудо. Выбирайте, там масса фильмов, там, по-моему, штук 60 лежит, да, если не больше, да, небольших. И, короче, находите время для того, чтобы каждый раз посмотреть какой-то фильм. Некоторые вам захочется пересматривать, потому что задача – снять напряжение от этого страха, от вируса, помочь людям. И, знаете, помогаю. Не могу не сказать, хотел, хочу сказать это, несмотря на временно окончившееся. Вчера я проводил конференцию для деятелей культуры, для преподавателей школ культуры, музыкальных школ, то есть всех, кто связан с культурой и с искусством. И вдруг пошли письма «Я лежу с коронавирусом». У меня пропали все признаки коронавируса. А я с ними говорил полтора часа, даже больше, час 40 минут, все никак, они не хотели заканчивать, шли вопросы. И вдруг следующее письмо. У меня тоже коронавирус проходит, у меня кашель прекратился, у меня легкие отпустила, я впервые за несколько дней, за две недели дышу. Боже, какое счастье! Это правда. Можете не верить, можете не верить в то, что слово, музыка, звук – видео, когда вы смотрите на красоту, на мысли, чувствуете, попадаете в этот мир, помогают. Пожалуйста, не верьте. Тогда умирайте в 70 лет. Это ваше право. Вы сами себе решаете, как и сколько, чем жить. Спасибо большое. Здесь еще один отзыв хочу зачитать, что вот здесь благодаря от вас. Такой дар Всевышнего, благодаря вдохновения, которые вы поделились сегодня. Вот здесь есть и люди из сферы культуры у нас. Вот. Очень много, да, я здесь не успеваю зачитывать, так, здесь вопрос или как? Ну, вопрос, давайте один зачитаем. Я все понимаю, пишет вот Марина, хочется действовать, много идей, сил, времени, но как же своего мужа поднять с дивана? Интересный такой вопрос. А? А если... Вы знаете что, если у вас сохранились чувства между вами и мужем, то поднять с дивана его можно только одним. Во-первых, расскажите ему то, чего я рассказал. Во-вторых, покажите ему вот этот вот фильм, который пишет, что... «Живите, и вы не умрете», называется, да, он у нас на YouTube-канале, откройте его, там еще раз говорю, почти полмиллиона просмотров, каждый день несколько тысяч, я, конечно, не политик и не, не занимаюсь там всеми политическими делами, это совсем другое, там смотрят миллионы, у меня полмиллиона, но покажите ему этот фильм и еще одно, скажите, скажите просто, дорогой, я хочу, чтобы мы с тобой послушали Маленькую ночную сиренаду Моцарта вместе. Знаешь, что это? Это Моцарт написал, когда знал, что жизнь подошла к концу, и когда он был не и денег не было. И он вдруг написал самую светлую, самую счастливую музыку и посвятил ее своей жене Констанции. Да, Вот начните с этого! И вместе, вместе, вместе, и скажите, что музыка, великая музыка, это великие вибрации, которые, проникая в тело, поднимают его, его, открывают его. Мы ведь ходим в физиотерапевтические кабинеты, где прикладываем всякие листочки с током, говорят, не щиплет, не щиплет. Какие глупые музыка, это великие вибрации, которые проходят через все тело, омолаживают, оздоравливают. Только великая музыка, музыка Моцарта, музыка Шуберта, музыка Баха, Брамса, Чайковского, Бетховена, откройте для себя это, потому что это всего крохотный процент, который знает и понимает, какое это богатство. Ну вот так, если кратко. Спасибо большое. На самом деле для нас было огромной честь сегодня с нами был Михаил Казиник, Михаил Семенович. Это известный великий искусствовед, музыкант, писатель, поэт, режиссер и вообще просветитель и один из самых эрудированных личностей нашего времени. Огромное вам спасибо, Михаил Семенович. Я обнимаю выражает. вас музыкой. Обычно Спасибо. этой праздной я заканчиваю все свои выступления. Мы вас ждем в Казахстане с концертами и лекциями. Спасибо большое за ваше Спасибо. время. Очень благоценное. До свидания. Всего доброго. Дорогие слушатели, наши, наш форум продолжается. Огромная благодарность еще раз Михаилу Семеновичу. Очень щедро мы договаривались на 15 минут с учетом очень плотного графика Михаила Семеновича, но Михаил Семенович как всегда очень щедрый и на 30 минут выложился, поэтому, уважаемые слушатели, да, на зачитывать все вопросы, всю обратную связь, к сожалению, на это время не хватило. И сейчас я бы хотела передать слово следующему нашему э, спикеру, выступающему хедлайнеру нашего форума, Анатолий. Александрович Некрасов, я бы хотела немного сказать еще пару слов а, об этом очень великом тоже человеке. Это тоже известный исследователь, психолог, философ. На самом деле Алекс, Анатолий Александрович, его многие Так, можно, пожалуйста, Али, отключить микрофоны, потому что помехи идут. Али, вы здесь, да? Итак, я начала рассказывать об Анатолии Александровиче. Очень, можно сказать, мудрец тоже нашего времени. Ему 70 лет, но он очень прекрасно выглядит на свой возраст. И вот в сентябре буквально отметил свои 70-летие. но ну, активность у него действительно как у 40-летнего, да. И на самом деле у него очень много книг, которые стали бестселлерами, да, и очень известны. как «Материнская любовь», там, «Пробуждение женщины» и так далее. И сегодня мы пригласили Анатолий Александрович, рассказать вообще нам о возрасте мудрости, возраст мудрости, потому что на эту тему Анатолий Александрович проводит фестивали ежегодные, да? поэтому тоже на тему активного долголетия очень много э -э выступает. Позвольте предоставить слово. Анатолий Александрович, вам, вы с нами сегодня? Вы проверяли связь, вроде все было хорошо, да, у нас? Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Модельная. Анатолий Александрович, очень-очень рады вас видеть. Вот у нас эти такие спикеры, вообще мы сами не верим своим глазам. Михаил Семенов человек-легенда, вот следом вы. Казахстанцы вас на самом деле очень любят. Я знаю, что у вас более 100 тысяч подписчиков только из Казахстана. Здесь Динара Саджан и Асхат Абжанов. На время карантина сколько раз с вами эфиры проводили, поэтому вы нас уже звезда в Казахстане. Вот. Благодарю, благодарю. Да, начну с Казахстана. Я действительно люблю эту страну. И наше знакомство началось гораздо раньше, гораздо раньше. Еще когда Сара Назарбаева создавала предмет самопознания, она использовала мои книги для этого предмета. То есть еще оттуда началось наше знакомство, наше сотрудничество. Я много раз бывал в Казахстане. Действительно, мне очень Нравится эта страна, и я вижу в ней большое будущее очень большое будущее. Это не просто э, ощущение, это еще и определенные знания. Ну, уважаемые друзья, я несколько слов скажу о себе. Мне действительно 70 лет, исполнилось вот только в этом году. Я еще молодой, впереди надеюсь, у меня гораздо больше времени, потому что я только в 40 лет, только в 40 лет я стал вообще-то понимать жизнь и начал учиться жить. До 40 я дурил по жизни и использовал ее неграмотно, непрофессионально, и много потерял, и здоровья потерял и прочее. К 40 годам у меня был целый букет болезней, и в 40 лет я уходил из жизни. Уже была такая ситуация, когда и врачи сказали, все, извините, мы вам помочь не можем. Вы знаете, уже несколько раз в жизни мне врачи говорили это. Вот это был первый раз, когда сказали, что помочь не можем, и я тогда сам взялся сам за себя, я тогда был директором завода, выпускал лазеры, и вот я сам себя вытащил из той болезни занялся философией, психологией, и на основе знаний, определенных знаний, я вытащил себя из того, можно сказать, с того света. А второй раз мне врачи сказали, когда у меня был обширный инфаркт, после которого я обычно не возвращаются, но я не просто вышел, я сбежал из больницы, правда, ну, оставив расписку, что я не имею претензий и так далее что я сам и принимаю это решение и сам себя восстанавливал и через уже через пару месяцев я ехал на урал и проводил там семинар а через полгода после такого инфаркта я восстановился настолько что я с молодыми ребятами с рюкзаками поднялся на белуху это в алтайском крае высокая гора еще раз мне врачи говорили, что не могут помочь, это когда я, сколько, ну лет, наверное, 8 назад, нет, лет 10 назад я потерял зрение, полностью потерял зрение, был такой психологически сильный стресс, и я потерял зрение. И врачи тоже мне подписали, что сегодняшняя медицина не в силах мне помочь, у меня лежит до сих пор эта бумага, но я восстанавливаю зрение, я пишу, я езжу, я летаю, я вижу, конечно, не так качественно, как хотелось бы, но процесс идет, С каждый год я добавляю себе несколько процентов своего зрения. И вот, кстати, сейчас я даже создал, создаю продукт, в ноябре его запущу, этот называется про зрение. Буду другим тоже помогать восстановить зрение. Вот этот опыт, такой личный опыт, мне позволил многое изменить в жизни: во-первых, избавиться от того букета болезней, который у меня был, восстановить многие свои функции, чувствовать себя действительно здоровее, чем я чувствовал себя в 40 лет. Потому что тогда, я говорю, был, было очень много проблем по здоровью. Сейчас есть еще некоторые нерешенные задачи, но это не проблемы, это задачи, которые я потихонечку, постепенно решаю. И делюсь этим опытом. Теперь я понимаю, что, наверное, жизнь мне позволила все испытать для того, чтобы я мог полноценно делиться со всеми. И особенно с теми, кто перешагнул возраст 60 лет. Действительно, первую книгу, как и Михаил Семенович, я написал в, пер, в 50 лет. Первую книгу я написал в 50 лет. Сейчас их у меня более 40. То есть, понимаете, это я специально называю эти цифры, чтобы люди понимали, что начинать никогда не поздно. Никогда не поздно, уважаемые друзья. Никогда не поздно в любом возрасте можно начинать но, качественно новую жизнь. И я, по сути... Каждый год начинаю новый свой год, я так и называю, мой, начинается мой личный новый год с новыми задачами, с новыми э, какими-то достижениями. И вот об этом я хочу э, э, с вами поговорить, хочу этим поделиться. Дело в том, что в э, психологии, я психолог, э, философ, психолог, и вот в психологии есть определенные этапы, жизни человека, они там детство, ну, грубо говоря, подростковый возраст, молодость, зрелость и потом старость. Старость. Мне такой, такая градация не понравилась, такие ступени не понравились, и я сказал, это что-то не то. Правда, некоторые прогрессивные психологи говорят уже не старость, а говорят поздняя зрелость. Но по сути это все равно что-то конечное. Я решил по-другому. Я выстроил другую концепцию, другую, выдвинул гипотезу, и, ее, и нашел ей подтверждение, исследовал, и даже провел эксперименты с людьми, которые старше меня, намного старше меня. И вот я им помогал, и с ними общался, с ними работал. И мы проверили эту концепцию. Она работает. И вот я сейчас вам эту концепцию скажу. Моей концепции после зрелости, зрелость первая зрелость заканчивается в 60 лет. Это первая зрелость, друзья мои. Первая зрелость заканчивается в 60 лет. Дальше начинается вторая зрелость, которая завершается в 85 лет. Это не просто цифры мои взяты с потолка, это цифры биологические, цифры астрономические, это цифры, которые заложены в ритме человека, в ритме его жизни. Вторая зрелость завершается в 85 лет. Дальше идет третья зрелость. Третья зрелость, которая завершается в 120 лет. Вот Михаил Семенович сказал, что 120 лет отпущено этим э, биологами, медики, считают, что этот возраст вполне достижим каждым человеком. Это мало того. Я, например, э, еще в 30-х годах, академик Павлов, известный академик Павлов, исследователь биолог, исследовал... Эту тему, тему э, зрелости человека, тему его взросления, продолжительности жизни. И он считал, что вообще-то биологический возраст человека – это минимум 150 лет. Так что, друзья мои, и, и я вообще-то доверяю ему. Так вот, после 20, 120 лет начинается уже следующее. Пятая зрелость, понимаете, поэтому у кого есть желание, считайте, учитесь считать, хотя бы до пяти. Так вот, после... что значит это? Это не просто цифры, это не просто какие-то временные отрезки. Дело в том, что, друзья, вот здесь вот важный момент. На каждый этап жизни, на каждый этап зрелости есть определенные задачи, которые надо решать решил задачи первой зрелости, ты легко переходишь во вторую. Ну, и мы э видим этому подтверждение. Тот человек, который имеет определенные наработки уже в первой зрелости, и он что-то имеет задел в будущее, и он, у него идет мощный творческий процесс в следующих годах, он после 60 лет не стареет, он продолжает набирать обороты. А те, кто говорит, что дожить бы мне до пенсии, все, и он доживает и уходит. И вы знаете, что эта статистика известная, что в районе 59-62 года уходит из жизни порядка 60% населения. Именно из-за того, что они не понимают, что жить можно дальше, и не просто жить, доживать. А Это начинается новый этап зрелости. Это новая зрелость с новыми задачами. Их эти задачи надо знать, эти задачи надо решать, и ты тогда легко переходишь в следующий возраст, уже в третью зрелость, в третью зрелость. После 85 мне для эксперимента судьба дала несколько человек, которые были, как раз подходили вот к этой третьей зрелости. За 80 лет им было. Я, мне тогда было, когда я эту теорию разработал, мне было 50 с небольшим лет. И я помогал этим старшим моим товарищам, помогал решать эти задачи. И они, кто эти задачи решил. Они легко перешли 85 лет и жили дальше. Некоторые живут и сейчас. Понимаете, то есть это реальное событие, это реальные факты, и это не теория, это практика. То есть на каждый, еще раз повторяю, запомните это, на каждый этап зрелости есть определенные задачи. Их нужно знать, их нужно решать, и тогда у вас впереди открывается следующий этап. Вот э, кто читал мою книгу э, «Материнская любовь», там есть такая глава, «Вторая зрелость» называется. Вторая зрелость. В ней я предлагаю как раз те, э, список тех задач, которые нужно решить в первой зрелости, чтобы легко перейти во вторую, и список второй, э, задач второй зрелости, чтобы идти еще дальше. По-моему, там даже я и про третью зрелость говорю, не помню уже. Но почитайте, посмотрите, кого это интересно. Это реальные задачи, которые нужно решать. Решив их, ты легко идешь дальше. Мир тебе открывает следующую дверь в следующий этап жизни. Уважаемые друзья, если бы я сам это все не прожил, все бы это было пустой звук. Кто-то поверил, кто-то нет, но я так живу. Именно после 60 лет я для себя открыл действительно новый этап жизни. У меня все по нарастающей, все очень ярко, мощно, интересно, радостно. Я действительно увидел, что до 60 лет первая зрелость, это вообще это был, вот правильно сказал э, Михаил Казинник, что первая вот эта зрелость, та первая зрелость, это, это много труда, много советы, много энергии, потраченной впустую, отсутствие мудрости, поэтому много всяких проблем. Но когда ты мудро переходишь во вторую зрелость, ты открываешь для себя совершенно новый этап жизни. Ты понимаешь, что ты только начинаешь действительно жить. Тогда ты просто суетился и пытался решить какие-то социальные задачи, там обеспечить себя, детей, там прочее. То есть, а здесь у тебя уже все есть, и дети определены, и ты сам уже свободен. Вот об этом тоже он говорит. Вообще классно, что наше выступление так один за одним, потому что он, по сути, подготовил аудиторию вот именно к этому пониманию. И вот тогда ты начинаешь действительно включаться в свою жизнь полноценно. Ты полностью отдаешь ее себе и начинаешь жить уже другой жизни. И вот здесь очень важный, э, хочу вам сказать, момент. Уважаемые сверстники, те кто перешел за 60 ну и те кто приближается к 60 я думаю аудитория у нас богатая разноплановая всем хочу сказать я знаю что все все вот вся наша аудитория уважительно относится и любит своих детей без сомнений и конечно же любит э, э, своих внуков у меня тоже есть у меня семь детей семь внуков и два уже правни, правнука то есть я тоже я дед и прадед и отец и я все это прожил на себе так вот я вам скажу детям можно дать только то что есть у вас ну согласитесь если у вас нет миллиона вы не можете детям дать что-то эти деньги если, этот миллион вы не можете дать. Если вы, у вас нет здоровья, вы не можете детям помочь быть здоровыми. Как бы вы им ни говорили, будьте здоровы. Если у вас нет счастья в вашей жизни, вы не можете детям своим дать счастье. Имейте это, будьте честны. Если вы по-настоящему любите своих детей, вы сделаете все, чтобы вы были здоровыми, активными и счастливыми. И не надо говорить, да, я уже все, там, мы, там, даже кто-то может скажет, моя половинка уже ушла, там, прочее, я буду тоже доживать. Уважаемые, это не ответ. Это, это ответ говорит о том, что вы не любите по-настоящему своих детей. Если вы по-настоящему любите своих детей, вы сделаете все, чтобы быть более счастливыми, более здоровыми, чтобы вы занимались этим. Моя мама в 60 лет уже уходила из жизни. Я тогда только начинал вот свой путь, свое знакомство с этими темами, с здоровьем. Я ей немного подсказал, немного помог ей в себе разобраться, и она начала заниматься собой. И она себя восстановила. И представляете, она в 70 лет убрала свой горб, который был в 60 лет. Представляете? Она всю жизнь работала, согнувшись, она бухгалтер была, и у нее в конце концов, ну и трудилась много, война и так далее. И вот она, у нее был горб. В 70 лет у нее не было уже его. Это я говорю тем, кто хочет сказать, что он да, в таком возрасте ничего не восстанавливается. Все можно восстановить. Я про себя говорю на своем примере. Все можно восстановить, все функции, все, все, все здоровье можно восстановить. И даже такое тонкое, как зрение, все можно восстановить, уважаемые друзья. Было бы только желание. Все проблемы у нас в голове. Вообще самое больное место в человеке – это голова. Если голову привести в порядок, если ее наполнить нужными знаниями, то это э, работает четко. Тогда все в жизни восстанавливается. Осознав это и применив, и используя вот свой опыт, я и создал специально Академию, то есть Международная Академия в которой мы учим людей быть здоровыми, учим людей быть счастливыми. Именно Академия для взрослых. У меня преподаватели, большое количество преподавателей, они из разных стран, в том числе много из Казахстана. И очень много студентов казах. Те, которые уже прошли. На, мы очень много делаем для здоровья и для счастья э, людей. Так вот, это все, все знания, все, весь опыт вложен э, в наш, э, вот в, это, в эти образовательные программы. Уважаемые друзья, после 60 лет начинается новый этап жизни. Войдите в него полноценно, займитесь собой. И, наконец-то, по-настоящему полюбите своих детей, подарив им свое здоровье и свое счастье. Чем больше вы радостнее, чем радостнее вы, чем более счастливы чем более здоровы вы, тем больший подарок вы сделаете своим детям и внукам. Вот истинные подарки. Не деньги, копейки вы их там, которые вы им дадите. Это только может навредить. А вот не советы какие-то. Что можете дать? Какой совет вы можете дать, если вы больны? Какой совет вы можете дать, если вы несчастны? Уважаемые, будьте мудрецами своего рода. А для этого будьте здоровыми и счастливыми. Вот это все понимая, понимая важность и ценность этого возраста, я даже этот возраст и после 60, я его называю золотым возрастом. Люди, вот те, которым за 60, я его называю золотым фондом нации. Любой страны. Это золотой фонд нации. Но этот золотой фонд нации не всегда понимает, что он золотой. И часто ведет себя совсем не как золотой. Он ноет, плачет, манипулирует детьми страдает болеет проклинает все обижается на всех и так далее это не есть мудрость это уже старость значит вы не хотите быть мудрецом рода своего не хотите по настоящему помочь своим детям и внукам если вы ноете кряхтите болеете страдаете вы значит не любите своих детей и внуков вот это честно себе скажите, запомните эти слова. Я знаю, что я говорю. Я знаю, что я говорю. То, что я прожил больше, наверное, чем многие здесь, хотя есть наверняка в аудитории, кто и больше меня прожил. Но качество жизни, уважаемые, ценно. Не количество лет, а качество жизни. И вот поэтому я... Вот здесь уже упоминалось о том, что я создал... Марафон, не марафон, а такой вот э, э, фестиваль возраст мудрости. Я действительно, после 60 лет называю возраст мудрости. Я уже говорил, что я делю там вторая зрелость, третья, но в целом это возраст мудрости. После 60 действительно человек должен, обязан быть мудрецом. Аксакал, женщина мудрец. Это обязательные условия. Для нас. Это, это наша это цель. Надо таким быть. Надо, чтобы к вам приходили дети с вопросами, чтобы к вам приходили внуки и учились у вас. А чему они могут научиться, если вы всю жизнь трудились только над тем, чтобы обеспечить себя, выживали всю жизнь и сейчас в конце жизни имеете болезни, проблемы, страдания. Чему вы можете их научить? Что вы можете им сказать? Поэтому начните себя восстанавливать. Так вот, моя мама себя восстановила. Она не ушла в 60 с небольшим лет. Она прожила до 87 лет. Но тело все-таки было сильно изношено. Но она себя восстановила настолько, что она 87 лет. Она 87 лет. Она ушла легко и просто. И, и это действительно... Событие было очень такое хорошее. Так вот, она 87 лет приседала 50 раз. 50 раз приседала. То есть она делала полтора часа упражнений каждый день. Друзья мои, это же может каждый. У нас для этого, в нашем возрасте, для этого есть время. Нам утром не надо бежать на работу. Даже если ты работаешь, найдешь ты время для занятия собой. Вот я даже для людей, которые ленивы, которые трудно вот включиться в какой-то процесс, я создал продукт, называется «Марафон здоровья». 100 дней, вот 100 дней, день за днем я каждый день даю такие наставления видео урока или э, э, аудио для того, чтобы вы чтобы человек мог от меня, услышав, зарядиться этим и выполнить эту... Каждый день понемногу, понемногу, но системно. И в результате через 100 дней ты уже имеешь качественно другое состояние здоровья. Качественно другое. Некоторый рост увеличился, там болезни какие-то, проблемы. Позвоночником проблемы ушли и так далее. Это все реально, друзья. В любом возрасте можно восстанавливать свое здоровье. В любом возрасте. И это проверено мной, проверено всеми теми, с кем я занимаюсь, занимался все эти годы. И моя мама тоже пример этому. Она помогала мне тем, что сама шла по своему жизненному пути вот так активно. Она не плакала, не ныла, не обижалась. Она просто работала над собой. И я ей сразу сказала: мама, твое здоровье, твоя радость – это лучший подарок нам. Поэтому делай все, чтобы быть здоровым, счастливой, и радостным. Я тебе все обеспечу, а вот ты занимайся только собой. И это действительно так и есть. Развивайтесь, уважаемые сверстники. Это те, кому за. Пусть за 50, за 60. У меня много книг, в которых вы, ответы, найдете на эти вопросы. Так вот, развивайтесь развивайтесь потому что это время дается вам для мощнейшего глубокого развития вот казинник вас направляет в музыку в литературу. да это очень важно музыку слушайте особенно классическая музыка это повышает вибрации это поднимает человека на другой уровень но вы можете развиваться и в плане здоровья вы можете развиваться во всех направлениях, учиться, образовываться. Сейчас все это есть. Осваивайте интернет. В интернете все есть. Сейчас онлайн можно получить всю информацию, чтобы быть здоровым, счастливым. И это наследие передать своим детям внукам. Ну вот, наверное, время мое завершается. Я постарался сократить uh, максимально. как вы? Если есть вопросы, я готов ответить на вопросы. Анатолий Александрович, огромное вам спасибо, вы тоже очень щедры, как и Михаил Семенович, за рамки своего договоря... времени, который, о котором мы договорились, Вышли, спасибо вам за это, я понимаю, что у вас каждая минута дорога, мы-то можем слушать вас до утра, но при этом Шер. мы понимаем, да, всю занятость, да, и дороговизну вашего времени, поэтому нас... Часть сегодня, что такие люди, вот мудрецы наши во время с нами и так делитесь. Здесь только слова благодарности, ваш адрес пишут, вот, как в счет того, как вы здорово сказали про вот образ, старый образ мышления, да, благодаря которому укорачивается жизнь, что каждый день, это первый день оставшейся жизни, вот. Здесь Марина вот пишет, что материнская любовь, это была и есть моя настольная книга. Пишет, что помогла ей пустить э, сына в жизнь. Такие очень много здесь отживов. Благодарю и вас за то, что вы организовали этот процесс. Очень важный процесс для э, страны. Поднять э, вот этот э, золотой фонд нации, э, людей, которым за 60, это золотой фонд нации, уважаемые. Вспомните, что, кто вы есть, что вы есть. И станьте действительно золотыми. Спасибо большое. Вот э, здесь все еще раз выражают вам, Благодарность. И можно один вопрос тогда от да, вашего времени? Жанар вот задает вопрос. Родителям под 60, как можно повлиять на перемены их сознания и мышления? Актуально. Э, да. Ну, во-первых, э, э, дайте им прочитать книгу «Материнская любовь». Это рекомендация от меня. Дайте прочитать книгу «Материнская любовь». И ее продолжение называется э, «Пробуждение женщины». Вот эти две книги пусть прочитают. Если можете, пошлите к нам, ну, когда откроются вот эти все дела, на, на наш фестиваль «Возраст мудрости». Мы там действительно, такая создается семья один, вот этих сверстников, которые, они друг другу помогают, они устраивают там такие концерты. Там за 10 дней люди просто молодеют, но главное, они обретают смысл и цель жизни помогите им, вот в записи же, я думаю, будет ваш вот этот вот, э, фестиваль, помогите им просмотреть вот этот вот э, фестиваль, выступление Казинника, мое, других там э, спикеров, пусть наполнится этими энергиями, начинайте им кап, кап, кап, кап, кап, кап, капайте, вода камень точит, обязательно. Это главная задача детей, помочь родителям развиваться, вот, не материальное обеспечение, не это главное для них, а именно помочь им быть современными и развиваться. Это ваши детей, самая важная задача. Супер. Как вы сказали прям я прям сейчас ощутила такую ответственность, да, какая лежит ответственность оказывается, на молодых, что мы ответственны за то, чтобы наши родители развивались потому что большая часть молодежи заботится больше о материальной составляющей заботы к родителям. А здесь, на самом деле, очень четко вы подметили. Огромное спасибо вам, мастер Анатолий Александрович, за вашу мудрость. Очень благодарим. Дорогие слушатели, запись сохранится. У нас параллельно идет трансляция на Facebook и также на YouTube. Мы сохраним запись от YouTube-канала был шаг Спасибо большое еще раз, Анатолий Александрович. Здесь Наталья, ваша помощница. Ой, Светлана. Извиняюсь, написала, поделилась, дорогие слушатели, ссылками, вот марафон здоровья, также страницы, Антон Александровича сейчас можно поделиться тоже здесь, а Светлана, если вы еще здесь можете поделиться, извините, Михаил Семенович поделился всеми своими каналами. Спасибо Благодарю. вам большое, будем Благодарю. на связи, здоровья вам. Благодарю, до свидания. Ага. Здесь все благодарят. Ой, дорогие слушатели, я вижу вопросы. К сожалению, да, время ограничено у нас, вы можете задать оставшиеся ваши вопросы напрямую спикерам нашим, вы знаете, что благодаря цифровой эпохи возможности очень такие расширенные, у всех есть свои каналы в социальных сетях, в Facebook, Instagram, вы можете написать им вопросы ваши в direct, ну или через нас попробуем передать ваши вопросы. Позвольте мне предоставить следующее слово по программе, да, финальный спикер. Во второй части форума. И вообще в целом форума, просто у нас временная разница. Сейчас у нас, вот например, с Михаилом разница во времени была 5 часов. Если у нас это было 3 часа дня, то у него это было 10 часов утра. И сейчас у нас еще один очень интересный спикер. Это, как я рассказывала уже до обеда, человек, который участников нашего проекта запустил да, курсом, я рассказывал про 7 уровней добровольчества. Это кандидат педагогических наук. Он человек, очень активный, проживает несколько жизней и занимается активно добровольцем деятельности уже более 20 лет пишет книги методические пособия энциклопедии в свое время был министром э, по вопросам социальной защиты э, в градском крае если не ошибаюсь если вы с нами дорогой валерий валентинович я рада буду представить вам слово валерий валентинович вы с нами ну, да, да я... спасибо большое вот, спасибо большое. Я очень рад э, работать в такой команде. Вот, и Михаил Семенович, и Антоний это, конечно, удивительно. Я с таким удовольствием это все слушал. Это настолько созвучно, то, чем мы все вместе занимаемся. И действительно, вот, и, конечно, я среди них самый молоденький, мне 63. Вот, но я абсолютно полностью согласен с ними. Это абсолютно Нет никакого ощущения этого возраста. Возраста вообще не существует. Ну, а поскольку... Э, вот э, любая теория имеет э, потребность выводить ее в, в определенные технологии. технологии. Поэтому мы вот сегодня будем говорить с вами о технологиях продления жизни, потому что главная цель в жизни – Человек – это реализация творческого потенциала. И Михаил Семенович об этом, Александр Александрович говорил, потому что, в принципе, мы живем не для того, чтобы накапливать что-то. И невозможно передать эти накопления какие-то там э, финансовые, потому что они только ослабляют следующее поколение. Следующее поколение должно быть лучше предыдущего, это естественно. Вот. И, э, а значит, э, тогда мы можем передать только генетически определенные накопления. Наши с вами, понимаете? А, это общий настрой. Это настроена на жизнь, и я, согласен, я тоже намерен жить э, столько, сколько сказал Михаил Семенович. <laughs> поэтому еще дел очень много, поэтому вот я, например, собираюсь, каждый год я хожу через перевал на море, вот в этот, в этот раз я ходил один, э, в следующем году я обязательно пойду на Эльбрус, в этом году не получилось, вот. я уже был, естественно, там на вершине, вот. но ну, в этом году, э, в предстоящем году я обязательно это сделаю. Что в планах это стояло на этот год, не получилось. Вот. Ну и, конечно, то, что касается вот окружения. Окружение тоже, оно не может быть, так сказать, вот однородным, только этот возраст. Хотя этот возраст, эти люди, они просто удивительны, когда с ними начинаешь взаимодействовать. Вот по Сейчас, вы знаете, мы заканчиваем эту книгу «Глазами детей войны». Вот. И я бы очень хотел, чтобы мы с вами в этом отношении посотрудничали. Я даже с Германией недавно там общался, с представителями общественных организаций Германии, Я сказал, а давайте и вы тоже, давайте попробуем посмотреть, как они смотрели вот на все это. Вот. Я удивляюсь э, к, вот, э, силе этих людей. Им уже больше 80 лет, они прошли через такие серьезные испытания. Но вот я говорю о том, что эта сила, это удивительно их. Морально-этическое здоровье вот, оно, оно, оно дает возможность вот, действительно повышению их жизнеспособности. Ну, я думаю, что можно перейти конкретно к философии добровольства, поскольку действительно я занимаюсь добровольством уже давно, занимаюсь добровольством я порядка. Ну, если серьезно говорить, что так, понятия добровольства не было. 42 года назад мы создали такую общественную организацию, и она, это педагогический отряд тревожный, но мы не занимались только педагогической деятельностью, мы занимались вот, добровольческой деятельностью и не работали только в лагерях, а в период все, иногда до сих пор еще эта организация существует. А уже когда мне удалось посмотреть вообще, как работают в мире некоммерческие организации, тогда об этом еще в Советском Союзе, в России не было, ну, как бы этих технологий не было, вот наши общественные организации были такими продолжением аппендиксами государственных структур. Вот я уже тогда понял, что нужно развивать эту, эту технологию, потому что ни одну проблему социального характера невозможно решить без участия людей. Вот. И, конечно, Добровольство – это замечательная технология активного образа жизни, реализации польского потенциала. Ну, давайте по существу. Вот добровольство – сущность и философия. Вот. Можно следующий слайд. Главная цель в жизни человека, как я уже сказал, – это, конечно, реализация творческого потенциала. Не, безусловно, накопление, хотя это, конечно, тоже необходимое условие жизни, это тоже очень важная вещь, материально, батареи, устройство и так далее, здоровье, все это зависит от ваших финансовых ресурсов, но, тем не менее, когда вы все-таки на этом зацикливаетесь, на каких-то материальных э, проблемах, то, конечно, уходит самое главное из этой жизни. Вот. пожалуйста, дальше можно. Вот, а, а мы говорим... Вот реализация творческого потенциала. Я всегда говорю и своим студентам, и тем, кому я читаю лекции, с кем провожу семинары и тренинги, ну, что каждый человек гениален. Абсолютно каждый. Потому что, как сказал Михаил Сергеевич, вот этот главный инженер, вот так все устроено, потому что мы не просто так притаем, мы притаем с то социальным заданием. И мы его должны реализовать. И мы не, если мы будем реализовывать чужой потенциал, то, в принципе, как бы вот это, наверное, является причиной всех зависимостей, всех болезней всего остального. Потому что можно все-таки реализовать свой творческий потенциал, а значит, нужно понять, кто ты. Вот. Пожалуйста, дальше. Да. Угу. Ну и когда мы говорим... То есть есть три целевые группы, с которыми мы, добровольцы, работаем. Особенно сейчас, период, период пандемии, это особо усилив, так сказать, усиливает нашу, нашу активность, на потребности в нашей деятельности. Какая главная цель? Нам всегда нужно задавать вопрос, а для чего мы это делаем? Вот Какая главная цель в организации работы с людьми пожилого возраста? Вот за, ответьте, пожалуйста, там, в чате, если кто-то из вас может. Ну, и мы долго не будем, конечно, об этом говорить, потому что времени не так много, как я понимаю. Вот. А, Все-таки главная цель, как уже сказал Михаил Сергеевич, и Анатолий Александрович, это продление жизни. Это жизнь, ну, нет, даже не продление ее, а это а, вот тот, та норма, в которая действительно существует а, сказать, вот для, для человека, которая отведена великим инженером по времени нашей жизни. Если мы с вами в это верим, если мы с вами это, естественно, так сказать, используем как технологию, как, как философию своей жизни, как отношение к этой жизни, то мы с вами долго живем. Долго живем не просто так же, потому что жизнь, не означает просто время проживания. Можно очень прожить, может быть, и долго, но это будет выглядеть как один день, однообразный. Вот, а, на самом деле, на самом деле, все-таки, действительно, вот это разнообразие, которое дает возможность нам, как вы сказали, там, сколько жизни человек проживает, все правильно, есть а, комбат, потому что а, человек проживает не одну жизнь, а свою жизнь, потому что у него очень много талантов и много очень, а, вот, творческих а, вкладов в нем, которые он должен реализовать, не, не один только, вот, например, Михаил Семенович, видите, он, он, он и писатель, он и... Музыкант. Я тоже играю на скрипке. Конечно, я не могу сравниться с этим великим мастером. Но, тем не менее, для меня это тоже жизнь очень важная. Поехали дальше. Итак, главная цель, конечно, это продление жизни. А здесь для того, чтобы продлить жизнь, мы всегда с вами прекрасно понимаем, что она, вся жизнь наша с вами начинается со здоровья. Потому что если здоровья нет, следующий слайд нужно. вот Физическое здоровье. Поэтому мы с вами должны знать. Потому что мы заботимся с вами вот об этой оболочке нашей. Вот наша с вами энергетическая манада, которая там вечно, да, и как бабочки, как Сенович сказал, бабочка вылетает, тататат. Вот. А, точно так же и мы с вами, конечно, не знаем. А на самом деле вот, э, вот за свою физическую жизнь, за свое физическое состояние мы с, вами, мы с вами ответственны. Потому что это часть нашей жизни. Часть нашей жизни. И она, она, если тело красиво, если тело ваше э, физически подготовлено, если оно готово выносить определенные слова. Тем более, что с этим связано и ваше, ваше вот, э, отсутствие ваших болячек различных. Вот. Э, поэтому, в принципе, ну, только нужно знать, конечно, безусловно, нужно знать, и поэтому, если вы, меня слушают сейчас те, кто работает с людьми пожилого возраста. Не просто, скажем, только серебряные наши добровольцы, волонтеры, но и те, кто работает. Вот с точки зрения технологий мы с вами точно знаем. Потому что если мы с вами сейчас потащим команду на Айбрус, и вы сами понимаете, что это будет не... То, конечно, благими намерениями дорога будет усилена в другое место. Вот. А вот, собственно, мы с вами должны знать, сколько. Вот сказал Анатолий Сергеевич, что можно... Анатолий Александрович, что можно оздоравливаться, конечно, конечно, нужно, и нужно этим делом заниматься, но нужно заниматься абсолютно технологично. Сколько в день я нуждаюсь в ходьбе, если я не бегаю? Я бегаю. Если, сколько я, если я бегаю, то сколько я нуждаюсь в беге. Да? Конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что, что мы, мы не стоим на одном месте, постоянно это движение, поэтому нужно абсолютно четко ощущать, я, я бегаю 10 километров утром, но не каждый день я это могу делать. Если я чувствую себя неважно, то я, конечно, могу, у меня есть несколько кругов здесь вот, вот я делаю, могу сделать небольшой круг для того, чтобы, все-таки пробежать обязательно, да? Или уже большой круг, когда я бегу на родники, купаюсь там и так далее, и так далее. Хорошо, следующий слайд, пожалуйста. Это задача. Помните, цель – это что такое цель? Цель – это конечный результат, задача – это этапы достижения цели. Безусловно, когда мы с вами знаем, что мы здоровы у нас с вами, но, но вместе с тем здоровье у нас с вами есть, но если вот материально-бытовое устройство у нас будет не соответствовать потребностям, если это будет у, у нас с вами так сказать, вот состояние нашего жилья с вами, пищи, которую мы с вами употребляем, она будет не соответствовать потребностям нашего организма, то мы заболеем и умрем. Обязательно. Понимаете? Поэтому в этом отношении тоже очень правильно и особенно говорю тем, кто работает с людьми третьего возраста. Вот. Обязательно нужно смотреть и, и, и помогать этим людям. Потому что вот мы сейчас, например, работаем Приходим иногда к людям пожилого возраста. Один у нас есть старичок, который... Он инженер. Вот, и сейчас у него проблемы со здоровьем, с психическим здоровьем. Но, тем не менее, есть, конечно, бедный подъезд, который проживает. Он просто у него такой представление в доме, что он продолжает заниматься исследовательской деятельностью, и он со всех мусорок сносит какие-то продукты, что-то там делает, ему кажется. Бедный подъезд, который проживает вот это вот состояние такого амбрея, который во всем подъезде распространяется. Мы несколько раз убирали у этого человека, сейчас нашли один из вариантов для того, чтобы мы убираем, снова приносится. В общем, обязательно нужно этим делом заниматься, понимаете, нужно обязательно смотреть. Мы не можем оставлять своих стариков, как бы ни было. Потому что, знаете, как я всегда говорю, эти все дети этого мира мои. Как, наверное, люди пожилого возраста, все люди пожилого возраста мои. Я за них ответственный. Хорошо. Вот материально-бытовое устройство. Значит, смотреть, где, что, там, э, если есть необходимости какие-то пандусы для них предусмотреть, потому что, в принципе, понятно, очень много людей третьего возраста являются людьми с инвалидностью. Или там поручни, которые можно сделать для того, чтобы они не упали в ванной и так далее. Пожалуйста, следующий слайд. Э, вот. Конечно, психологическое состояние, потому что все можно иметь. Здоровье можно иметь, и материально-бытовое устройство замечательное, но... Человек будет жить в, в хороших условиях, но, тем не менее, в окружении его будет думать, как ты нам надоел, хоть бы, как-то ты долго живешь или что-то такое. Или, во всяком случае, так сказать, к нему не, не должное отношение будет. Да, иногда мы с вами сталкиваемся и потребности, как вот говорил Анатолий Саныч и Михаил Семенович, как говорили о том, что, да, вот э, все-таки есть определенные, когда люди заболевают, они начинают и мыть, да, там, и какие-то заболевачки говорить об этом. Да, но это состояние мы можем с вами изменять из внешней стороны. Конечно, только таким образом, когда человек сам хочет, когда мы его убедим в том, чтобы он стал нашим союзником в своем здоровье. Но вот психологическое состояние то – это то, о чем я говорю, когда человек нам нужен, когда мы создаем условия для того, чтобы он себя чувствовал комфортно психологически. И тогда начинается вот это его, если, э, так сказать, у него есть какие-то болячки, начинается выздоровление. Ну, нужно следующий слайд. Итак, следующая задача, конечно, потому что все есть. Очень много таких вопросов бывает, когда люди э, говорят, вы знаете, вот мы так любим своего дедушку, бабу, папу, маму, вот, ну, что же делать? У нас все есть, он ни в чем не нуждается. Он сохнет и сохнет, и сохнет, и сохнет. Да, конечно, он высохнет, безусловно, если у него не будет продолжения его творческой деятельности. Потому что как, правильно, мы выходим на новый этап жизни, выходя на пенсию, мы вроде бы как бы не нужны, но вот правильно. Только начинается жизнь. Здесь очень много можно то, чего ты раньше не делал, ты можешь сейчас это делать. У тебя больше появляется времени, у тебя больше появляется ресурсов, таких, каких, так сказать, э, в, не только временных, но и жизненных. Ты, ты, э, ты прожил целую жизнь. У тебя очень много коммуникационных ресурсов. Поэтому, я не знаю, это самое золотое время, потому что действительно время вот этой зрелости во всех пониманиях, во всех смыслах. Вот. и творческая, реализация творческого потенциала, все ясно, что не всегда люди имели возможность реализовывать свой творческий потенциал, потому что они выращивали детей, они работали, утром выходили на работу, действительно просыпались, шли, это нет, они искали, где есть возможность заработать денежку для того, чтобы прокормить своих детей, для того, чтобы создать им условия определенные, для того, чтобы выучить их, вот, а а вот теперь пришло время, когда уже взрослые дети, когда уже нет необходимости, так сказать, э э э бегать и беспокоиться о них. Вот, э безусловно, когда все действительно хорошо сложилось у, этих, у ваших детей. Вот. А и тогда у вас появляется возможность действительно заняться творчеством. И это громадное количество это не только творчество, это не только э, игра на музыкальных инструментах, это не только живопись, это не только, понимаете, это, это и создание клубов по настужительству, это и забота о животных, громадное количество, понимаете. Это э, может быть и, э, так сказать, какая-то деятельность, связанная э, с научной деятельностью, потому что в принципе, а почему нет, вы всегда мечтали быть заниматься какими-то исследованиями. Почему нет? Даже маленькое исследование, которое вы можете провести в рамках своего местного сообщества, это тоже замечательно. Так что творчество, оно безгранично, Безграничное. И вы здесь можете... Потому что, знаете, когда меня называют... Когда вы счастливы? А я говорю, знаете, я счастлив, когда меня нет. И все сразу как замолкают. Что это значит? А вы знаете, я счастлив, когда я не ощущаю своей физики. Когда я дух. И вот тогда я счастлив. Вот это ощущение, что ты вот смотришь прекрасное полотно, или ты слушаешь потрясающую музыку Моцарта, Бетховена, понимаете... И, или ты например читаешь потрясающие произведения художественных у вас появляется возможность для чтения неограниченное количество К каждому слову если мы в школе даже где-то в вузах мы просто пробегали потому что времени не было не нужно было а сейчас мы можем с вами наслаждаться этим безгранично наслаждаться потому что слово каждое вот это в великих мастеров наших, изучение языков, обязательно изучение языков, понимаете, вот я всегда говорю, современный человек должен знать три языка, обязательно, первый язык для любого возраста, независимо от этого, первый язык это язык местного сообщества, живем мы с вами в республике в какой-то, например, Карачево-Черкесии, независимо от вашей национальности, ну почему бы не знать язык, Ведь сколько человек знает языков, столько он в жизни проживает. Ясно, что есть языки, которые объединяют, которые мы все вместе создаем. Русский язык мы с вами все вместе создавали. Он не принадлежит к какой-то отдельной группе. Потому что в нем столько всего, столько всех языков разных. И тюркских, и славянских, и еврейских, и кавказских, всего чего хотите. Вот. А, конечно, язык международного общения, английский. Вот, вот пожалуйста. И вы, вы знаете, сколько загруженных людей, которые с вами с удовольствием будут общаться, взаимодействовать. Но у них же самое... Хорошо, продолжим дальше. Поехали дальше. Итак, задача четвертая. Конечно, наша очень важная задача ⁇ это работа с молодежью. Вот передать это то, потому что мы являемся наставниками. Да, действительно, наставники я после себя оставляю уже. Я, ребят, ребята мои работают. Вот я уже передал им практически все функции, и я говорю, что я доброволец добровольцев я им помогаю делать, конечно, они консультируются со мной, но главную роль, вот это главное, когда следующее поколение, ты выращиваешь, и оно действительно лучше, у них все получается, безусловно, потому что они с точки зрения там, цифровых технологий, они подготовлены и в этом отношении больше используют их, и, а значит больше взаимодействуют со всем миром, да, у них больше активности, потому что ну, время немножко другое. Это не то, что у нас. Ресурсов намного больше. И, а, владевая этими ресурсами, это ни в коем случае. Я, например, не уступаю никому. из них. Я работаю с ними. Наверное, никто не ощущает, что рядом с ними человек, который там старше их да? Но вот какая главная цель работы с нейрюжим? Что мы с вами должны, можем привести? Вот, да, ответьте на этот вопрос. А, мы следующий слайд, чтобы уже ждал... Все-таки подскажем вам. Следующий слайд. Это одна из, моих, одна из моих друзей в Казахстане. Я обожаю Казахстан. Я очень люблю там бывать. Прекрасная страна. Я очень много песен написал, кстати, посвященных Казахстану. Ну, в общем, я себя ощущаю как дома, когда я приезжаю в Казахстан. Я надеюсь, что пройдет, пройдет эта волна, и мы снова будем встречаться вместе, вместе проводить слеты. Вот и к нам ребята из Казахстана приезжают. Это здорово. Надо взаимодействовать, безусловно. Вот. Ну, конечно, вот, и, вот это, когда мы с вами говорим, иждивенчество, да, вот. Для, это, это, это, это то, что не дает возможности человеку реализовать свой творческий потенциал. Следующий слайд, пожалуйста. Али. Вот. Какой девушка хочет увидеть Курулай? Конечно, и следующий слайд мы ну, давайте ссылаемся. Дедушка хочет увидеть ее самостоятельность. Конечно, безусловно. Потому что самостоятельность это главный, главный, главная цель в работе с молодежью. Для чего мы воспитываем? Понятно, воспитательный процесс, вот когда я начинаю задавать вопросы, даже специалистам, они не вникают в эту цель. Конечный результат это, конечно, потому что естественно что во всех смыслах человек самостоятельный это человек который нашел у которого есть свое лицо который понимает свое место в жизни понимает который есть несколько уровней самостоятельности мы сейчас об этом поговорим с вами следующий слайд пожалуйста следующий слайд да вот для чего так сказать вот мы говорим эффективность успешность главная цель жизни тоже ну как бы вот мы говорим успешность вот. в смысле того что человек самостоятельный он, он он, он обречен на успешность. Да? Ну, для чего? Вот для того, чтобы быть богатым, лучше других жить. А смысл? Мы с вами никуда это не заберем. Вот. А вот, пожалуйста, дальше. Вот здесь мы всегда говорим, и вот, чтобы быть крутое, жить на полную катушку. Один раз живем, нужно это сделать красиво. Вот. Ну, у такой жизни есть, есть, есть, э, так сказать, есть одна проблема. Можно следующий слайд. Понимаете, внешняя оболочка не всегда соответствует, не всегда соответствует внутреннему содержанию. Следующий слайд можно. Угу. Вот. Иногда красивое яблоко, внутри вот такое. И вот с этим мы с вами очень часто встречаемся, к сожалению. Вот. Пошли дальше. И вот здесь мы всегда знаем вопрос. Да, вот всегда говорю своим ребятам, студентам и тем, с кем я провожу семинары, тренинги, идем по дороге. Стоит камень, направо пойдем, налево, значит, по материально материального А направо реализация творческого потенциала. Я всегда задаю вопрос, а куда пойдем? Все говорят, конечно, направо, а куда ходим? А ходим налево. И вот здесь вот нам с вами нужно понять, что иногда мы с вами вот, вот, предаем самих себя, когда когда действительно мы теряем понимание, что на право, конечно, больше труда, конечно, больше сложности, но вместе с тем мы с вами это, это рост и еще неизвестно, как, где будет материал. суть даже не в этом. Даже если не будет этого материального благополучия, тем не менее реализация творческого потенциала – это платформа для успешности следующего поколения. Как я уже говорил, следующее поколение. Так, мы поехали дальше. Вот, повышать свой человеческий творческий потенциал и быть полезным и нужным людям. Вот это главная цель. И мы с вами, как дедушки и бабушки, как отцы и э, матери, мы с вами, как прабабушки и дедушки, мы с вами прекрасно понимаем, когда вкладываем в наших внуков, в наших детей, вот, э, так сказать, свои навыки, когда мы становимся для них настоящими наставниками, когда мы очень скрупулезно подходим к воспитанию, когда мы видим с, с, э, с самого начала, как правильно подходить для того, чтобы ребенок сам был участником этого процесса. Это очень важно. Наша роль... Роль серебряных волонтеров в воспитании, в создании условий следующего поколения, она очень далека. Поехали дальше. Следующий слайд. Вот я всегда говорю такое, надуем шарик гелем, полетит? Ну, полетит, все говорят. Почему? Ну, гелий легче воздух. Хорошо, следующий слайд. А если мы привяжем к нему кирпич? А, вот он полетит. Ага, значит, ну а зачем кирпич-то привязывать? Следующий слайд. Все, шарики должны летать. Летайте, летайте, друзья. Не привязывайте к себе ничему. Если что-то вам необходимо, все у вас будет для, для реализации творческого потенциала. Потому что дальше, дальше, дальше, дальше. Как сказал Михаил потом во сколько там, в 50 с лишним лет написал первую книгу. А потом дальше, дальше, дальше, понимаете? Вот. И так далее, так далее. И вот эти все фильмы, которые... Ведь это делает он для того, чтобы к себе привязывать какие-то кирпичи. Он просто этого Для него это полет, для него это счастье, для него это продление жизни. И это очень важно. Следующий слайд. Вот, вот она самостоятельность, да, главная цель воспитания и достижения самостоятельности. А вот теперь давайте рассмотрим самостоятельность в, в динамике. Потому что, конечно, человек же не рождается самостоятельно, правда? Он становится, а становится в результате той, той так сказать, атмосферу, в которой он воспитывается. Давайте следующий слайд. И вот здесь мы посмотрим с вами. Вот она. Вся система да, нашего воспитания. Тактильная или самостоятельность, когда ребенок только-только отрывается от нашей ручки. Я всегда задаю вопрос, когда вот это первое проявление самостоятельности? Мой сын, когда я был на стажировке в Канаде, и вот он, он там пополз. И он с представителем общественной организации Канады излазил весь этот трехэтажный дом, и тот кстати, я был себя поражен. Он вместе с ним ползал по этому дому. Это со, просто э, собственник этого дома, в котором мы просто проводили вечера. И вот он излазил весь этот дом вместе со, с, моим, с моим Сашей. Ну и в общем вот такая... Э, вот, э, и, и там, кстати, в Канаде он первый пошел. Ровно в год он пошел своими ножками. И вот здесь э, понятно, что мы можем с вами, когда... Какая-то, как какой-то страх появляется, ну, мы можем проявлять либо гиперактивность, либо гипоактивность, либо наплевать на то, что так, да, ползай где хочешь. Тогда ребенок получит массу психологических травм. Он может где-то занозить руку, может ошпариться. В этом отношении не знаем, что мы его должны уберегать от этого. Или орать на него. не и так далее. Вот. Но, но, тем не менее, в этом отношении мы должны давать... с физическим миром он должен познакомиться с сам. И тогда он, следующий этап для него будет более прост. Простым. Это психологическая самостоятельность, она очень важна. Это школьный период, потому что однажды он просыпается утром и говорит, я знаю весь мир, это, это твердое, это газообразное, это там грязное, горячее. А кто я? А вот это очень самый серьезный вопрос. Кто я? Потому что э, психе – это душа, и вот э, психологическое состояние, э, психологическое понимание самого себя – это очень Большой труд, совместный труд. Если мы с вами понимаем, что ребенку нужно к концу школы понять, кто он, куда ему потом идти учиться. Потому что если мы будем говорить «иди туда», там больше колбасы будет, или там денежек тебе будет, а не, а не «найди себя, реализуй свой творческий потенциал», то громадное количество времени будет потрачено впустую. Когда ко мне в университет приходят студенты и говорят о том, что о том, что, ну, я вижу, что они попали не туда, и у меня был единственный случай такой, когда, пока единственный случай, когда девочка, в Санкт-Петербурге я проводил занятия, и девочка подошла, и после этого сказала я поняла, я не туда попала. И потом она стала кстати, она стала звездой такой, она э, стала волонтером э, года, когда она занялась социальной работой, она поняла, что не инженерная работа ее, а социальная работа. Вот. Вот Психологическое состояние, самостоятельность, она, за ней следует социальная самостоятельность. Это очень важно. Социализация. Что это такое социализация? в Социум. Когда человек ходит в социум. После школы. Конечно, это не значит, что там есть какие-то рамки. Завтра то у тебя у меня начинается социальная самостоятельность. А вчера у меня только было там... там. Нет. Это процесс врастания, в выживания. да в Следующий этап. Потому ну, что когда студенты приходят ко мне в ВУЗ, я им говорю, друзья мои, вы не студенты, вы мои коллеги. Вы пришли сюда быть социальными работниками, а я социальный работник. И мы с вами пойдем по вот этой стезе вместе, и я буду вам рассказывать. Но уже вы не начнете заниматься этой социальной работой, вы конкретно будете что-то делать. И тогда уже создавать продукт. Вы... Будете создавать продукт для социума, для чего вы пришли на эту землю. И за это ваш социум будет уважать. А вы будете уважать сами себя, потому что вас уважает социум. Вы будете делать тот продукт, который никто, кроме вас, сделать не может. Почему я раньше говорил, что каждый человек гениален. Да, вот в этом отношении нам нужно научиться понимать и ценить каждого человека, каждого, который что-то делает. Потому что если его не будет, значит, у нас появляется дырочка. Дырочка. А эту дырочку никто, кроме него, заполнить не может. Результат следующего этапа, то есть, вот результатом следующий этап экономической самостоятельности. Когда мы с вами умеем делать продукт необходимый социуму, этот социум вознаграждает нас. Либо возвращает нам какими-то плагами либо ну, эквивалентами денежными там, и так далее. Во всяком случае, необходимыми нами, нам для, ну, для удовлетворения наших там, потребностей, которые необходимы для дальнейшего роста. Дальше, пожалуйста, следующий. И вот следующий этап, это очень важный, главный этап, это репродуктивная самостоятельность. Потому что без вот того этапа вот, развития самостоятельности, что каждый этап это громадная, громадная. Э -э тема, по которой можно говорить очень много, потому что это отдельная технология. Как? С какими трудностями сталкиваемся мы с вами? Как мы? Вот. Но мы с вами, люди пожилого возраста, безусловно, конечно, должны владеть эти технологиями, потому что мы с вами ответственны за следующий этап. Вот. Репродуктивная самостоятельность. Репродуктивная самостоятельность это когда действительно человек уже готов, он экономически готов, он социально-психологически готов к, к, к тому, что к созданию семью, семьи и к воспитанию своего следующего потомства. Да? Вот это очень важно нам с вами понимать. И вот здесь мы с вами играем очень, вообще институт дедушек и бабушек, это очень серьезный институт. Я являюсь социальным дедушкой. У меня трое детей. И пока у меня, к сожалению, нет моих внуков. Дочка у меня доктор наук, она в Венском университете преподает. Но пока она защищала диссертацию, вот сейчас я надеюсь, что-то изменится в ее жизни. Сын тоже венит на меня в магистратуре. Дочка, которая замужем Ксюша, она в Москве. Вот, и я жду, когда у меня уже мои внуки появятся, но тем не менее, я говорил, что все, все дети, все внуки в этой же жизни мои. Вот. и поэтому у меня есть социальные внуки, например, я работаю в социальным делом. Я являюсь социальным дедушкой в чеченской семье. Мам, мамочка воспитывает своих детей. Вот сейчас она уезжала, ей нужно было делать операцию. Вернее, на обследование она ездила со старшей, там должны были ей делать операцию, и с младшим. И Исламчик оставался с нами. Вот он у меня ночевал, и это было чудо, потому что такое большое удовольствие общаться с ним. Конечно, и вот здесь вот, этот, вот эти механизмы, которые я о которых я вам рассказывал, эти ресурсы, которые я, о которых я вам рассказывал, конечно, я применял их на практике и буду, и продолжаю при, применять. И буду. Это не единственный случай. Сейчас вот у нас тоже ситуация. Одна женщина из Азербайджана, она уехала на заработки, осталась ее девочка. Мы теперь будем заниматься. У нас целый институт. Вот такой уже создался социальных дедушек, социальных тетей бабушек. Вот. и бабушек. Э, это очень важно. Вы можете сами создать просто большое, большое подспорье в, в, в воспитательном процессе с подрастающим поколением, потому что есть люди, которые попадают в трудную жизнь не потому, что им только кушать хочется, а вот именно так, когда действительно маме некогда заниматься, и нужно обязательно какая-то внешняя поддержка. Иногда государственные учреждения, к сожалению, не всегда успевают это делать. Дальше, следующий этап, следующий слайд, следующий слайд. Да, ну вот это тоже очень важно, и поэтому может что-нибудь, а гражданин быть обязан. Это тоже очень важная работа наша с вами, потому что этот патриотизм, любовь к родине, любовь к своему отечеству, мы, мы можем только передать по-настоящему. Если мы сами действительно такими являемся. Вот этот пример, он очень важен. Когда мы с вами любим свою страну, когда мы понимаем ее и достоинства, и недостатки, с которыми мы будем работать, но тем не менее мы не становимся врагами своего собственного государства, хотя мы можем говорить о каких-то недостатках абсолютно открыто, тем более, что мы прожили с вами всю жизнь, но тем не менее э, э, с, с любовью и с ответственностью, потому что вы видите, сколько сейчас у нас с вами. Перед нашими глазами буквально происходит событие, когда когда рушатся государства, и это очень грустно, потому что всегда это несчастье, кровь и так далее. И, и, и в общем, это, это не способствует реализации творческого потенциала людей, а наоборот, это убивает и страну и, и, ну, и, все, и весь потенциал, который в стране, в, в, в этом народе есть. Народ. Это очень важно. народом очень важно. Вот, э, поехали дальше. А, вот, а, но и здесь всегда мы должны понимать, а, вот, а, патриотизм, о котором я говорил, да, он связан, прежде всего, он не может быть безграмотным, да? Мы с вами прекрасно понимаем вообще, что такое страна, что такое а, культура и вот а, а, все институты, которые способствуют развитию а, и совершенствованию, прежде всего, повышению качества жизни людей, потому что главная цель всего, о чем я сейчас говорю, в совокупности проживающих людей на одной территории, владеющих там одним языком, культурой, это, безусловно, повышение качества жизни людей. И вот здесь институты, которые существуют для того, чтобы, которые, которые существуют для того, чтобы поддерживать и развивать вот эту деятельность, имеется в виду это состояние. Вот. У нас есть первый с вами сектор, это государственный сектор. Главная его цель – это удовлетворение потребностей людей. Есть второй сектор предпринимательский. Я всегда говорю, что предпринимательский сектор. Ну, собственно говоря, все люди добровольцы. Такого быть не может, чтобы у меня был добровольцев. Если вы не добровольцы, то, это, то, это, то, то мы идем к вам. Так. Помните, как в рекламе. Если вы не добровольство то мы идем к вам. Вот, чтобы убедить вас, что нужно заниматься добровольской деятельностью. Коммерческий сектор по-настоящему, если он работает для того, чтобы для реализации творческого потенциала, а не ради того, чтобы жить лучше, он такой же добровольческий, понимаете? Потому что, в принципе, вот это то, о чем я говорю. Социальное, вот с точки зрения некоммерческих организаций третьего сектора, это как бы там, там социальное самостоятельность. То, что экономическая самостоятельность это тот самый э, э, предпринимательский сектор. Потому что если вы умеете что-то делать, например, после, э, например, социального предпринимательства, я, вы знаете, что это одна из технологий работы некоммерческих организаций, социальное предпринимательство. Вот. Это, это уже коммерческая деятельность. Хотя распределение вот от чего зависит, если мы просто с вами говорим, не просто ты там хочешь, чтобы э, у тебя там лучше машины были, там выше крыша была, а в том, чтобы все-таки социум, в котором ты живешь, более, более совершенным, да, и менее нуждающимся. Вот Когда они все взаимодействуют, понятие межсекторного взаимодействия, потому что главная цель коммерческого сектора тоже удовлетворение потребностей населения. Маркетинг, который изучает потребности. И, конечно, не коммерческий сектор. Это мы с вами все. Потому что человек, возвращающийся домой, коммерсант, приходящий домой, он уже третий сектор. Его залили там. Не дай бог, что-то произошло, какие-то катаклизмы, вот. и все, и он, он зависит от нас с вами, от нашей поддержки помощи, поэтому вот это то, о чем мы с вами говорим, что необходимо с вами, и мы с вами, работая в некоммерческих организациях, если у вас есть таковые, которые работают с людьми третьего возраста, в этом отношении мы тоже с вами должны очень грамотно, грамотно работать и взаимодействовать со всеми секторами. Почему? Например, вот мы сейчас, э, у нас есть негосударственные центры. У нас есть негосударственные центры э, для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Мы кормим людей больше. Каждую неделю, два раза в неделю мы выезжаем не только мы, но мы, вот наша команда работает два раза в неделю. И мы видим людей, например, которые, которые нуждаются, у них нет там пенсии, у них нет даже документов. И вот мы отправляем сегодня из-за ковида государственные центры закрыты. Мы с ними взаимодействуем. Как только они открываются, ну, есть определенная специфика у этих государственных, ну, то моментально мы, конечно, взаимодействуя помещаем туда людей. Но сейчас, если есть возможность, если есть потребность, то мы, конечно, используем, во-первых, коммерческий сектор. Он очень нам помогает. В материальном плане мы собираем необходимые средства для того, чтобы обеспечить эти негосударственные центры, и таким образом, ну, как бы, вот, при взаимодействии оказываем значительно больше сервисных услуг людям, попавшим в трудную жизненную Следующий, пожалуйста, слайд. Следующий слайд. Вот. ну Что такое добровольчество, нам уже понятно. Да? Добровольская деятельность – это способ самовыражения и самореализации граждан, действующих на безвозмездной основе, индивидуально и коллективно, на благо других людей и общества в целом. Вот это то, это то, это главная цель. О чем мы работаем, Это, кстати, из декларации добровольцев, добровольцев эта формулировка вошла в закон о добровольчестве, российского добровольчества, в закон о добровольчестве в России. Вот. Мы здесь, на Северном Кавказе, для себя, вот следующий слайд, мы для себя определим, кто такой доброволец. Вот теперь давайте посмотрим, и на этом, наверное, поставим точку, потому что, как бы мы с вами дошли. Вот смотрите, видите? Это, это будет точно как бы подводить черту под всем, что было сегодня сказано и Михаил Семеновичу, и Малтону Семеновичу. это независимо от возраста, современный, образованный, понятие образования – это образовался, человек с передовыми взглядами на социальные и экономические процессы в обществе, активный участник инициатор позитивных изменений в конкретной области деятельности он является и стремится стать профессионалом. Ну, вот это мы для себя определили. И вот мы э, вот, э, считаем, что вот это действительно соответствует, во всяком случае, моему ощущению, участию, как участников Довольское движение, абсолютно соответствует. Ну вот, пожалуй, и все, что я сегодня хотел, я хотел с вами поделиться. Вот, Кембат. Так, если вы сделаете, если вы включите э, микрофон, будет лучше. А, я думала, ну, я включила, да, я уже вроде нажал, что, что включился. Огромная благодарность вам, Валерий Валентинович. Очень внимательно, вот я уже второй раз вас слушаю, каждый что-то новое для себя беру. Видно, что вы педагог от Бога, да, учитель по природе, от природы. Поэтому вот здесь все вас благодарят, пишут, что очень все профессионально, очень интересные мысли, очень информативные слайды. Здесь Айгуль, вот наша активная слушательница, пишет, что слушает и получает удовольствие от всей перспективы жизни, которая разворачивается передо мной. Благодарить сердечно вас, Валерия Валентинович. Ну и мы постараемся вам тоже, конечно, еще отзывы, потому что вот мы отправили Антолию Александровичу. Сейчас Михаил Семьевич отправим. Здесь вот Денис Бельский, кстати. Рада вас видеть, Денис, что вы с нами. Тоже вы знаете, наверное, да, Валерий Валентинович Из Санкт-Петербурга тоже руководитель мы вот общества. Да, вот мы на, вот на днях только вместе тоже были на общем созвоне. Тоже благодарит вас. Очень-очень было полезно послушать вот ваш опыт. Я понимаю, что даже 40 минут недостаточно для того, чтобы передать все. Да? Но тем не менее, вот многие даже вот сейчас напишут личные сообщения, наши казахстанские общественные а, деятели, вот именно в, разве, в сфере развития серебряного волонтерства, волонтерство очень много для себя сегодня подчеркнули. И мотивации, и вдохновения, и в плане технологии, вот методики у вас на самом деле очень содержательные слайды. Вот, и здесь спрашивают касательно возможности получить слайды. Я не знаю, я спрошу, Валерий Валентинович, можно в... будет? Конечно, да? конечно, конечно. А даже вообще Валентина. вопросы нет. Любая литература, какая вам необходима, все, что нами делается, все это в общем доступен. И если вы что-то сможете еще и добавить к этому, если, я буду просто счастлив, потому что это здорово. Если какую-то основу мы все вместе, кто сегодня выступал, э, ну, так сказать, заложили основу для дальнейшей э, вот этой деятельности творческой, совместной, ну, это значит, будет продлять жизнь людям. А значит, это будет усиливать и наши с вами страны, вот, и потенциал людей. Ну, это здорово. Это просто здорово. А вам спасибо. Вы сегодня ну, очень, вот, э, вторая, спикеры второй... Части нашего форума очень хорошие семена посеяли в нашем сознании, вот сознание даже молодых и не только молодых, ты представитель старшего поколения. Можно я сейчас подведу главные семена, которые я для себя потерпнула. Вот исходя из вашего мне очень нравится правда, этапы самостоятельности. Да? Я сейчас еще раз послушала и уже по-новому кое-что для себя взяла. И очень вот для себя сейчас важный момент такой из вашей презентации касательно вот куда идти, налево либо направо, да, либо реализация творческого потенциала, либо там за погони за материальными благами, конечно, всегда вот, сегодня... И вот, Михаила Семеновича, Александр Анатольевича, мы поняли, что самое главное — это реализация творческого потенциала, это интерес к жизни и отношение такое, что нет понятия старости, да? есть понятие этапов зрелости. Поэтому действительно я вот соглашусь со словами Майгуль, что сегодня мы взглянули по-другому вообще на вот этап жизни под названием старость. как бы Оказывается, можно сказать, что ее не существует, это все заключается в нашем отношении, в нашем аттитюде. К этому вопросу. Огромное спасибо еще раз. Здесь вот вас, да, э, так. Здесь э, по, по вопросам сотрудничества в области туризма предлагают с вами. Э, да, с удовольствием, с удовольствием. я да. думаю, что мы можем проговаривать это, и мы можем командами целыми. То, что касается там людей третьего возраста, запросто я могу провести, потому что я mm -hmm. инструктором являюсь и. И пройдем с вами, и вы получите громадное удовольствие. Громадное удовольствие. Поэтому спокойно можете в этом отношении. Использовать нашего вот бэк можете использовать в связи и с удовольствием организуем для вас. Кроме всего прочего, вам не нужно будет, потому что все оборудование у нас есть. В нашей организации есть оборудование на 100 человек. Мы можем 100 человек. водили, когда ты больше команды, но смысла нет, конечно. То, что касается там команд людей третьего возраста, вот эта гитара, кстати, хотите вам Пою сейчас Добровольцев. Хотите? Давайте, конечно, хотим. Как раз это будет прекрасное завершение форма. Да. У нас это, да, заключительное да. слово. Да. Да, да, да. У да. еще. Сейчас да. мы запечатлим это, да. да. Хорошо. На мой славе. Так, что На Открыть везде. Мы жизнью своей заслужили Дорог, ведущий яркой звезде Где наши мечтания ожили Если куда-то еще захочу Прогулать сквозь морские кольца И в том мое вето, то все по плечу Семь к добровольцу А если в возникли лужки на попу и скорую Замок жизни, что ждет призи, тебя у ей достойно. И так не колеса, а сердце стучит, Листят, открывая проступки, всем образом дерзко бросают. В любом формате у меня прям на глазах слезы навернулись, потому что после длительного периода карантина, на самом деле, очень не хватает такого общения, не хватало многим, поэтому здесь вот куча-куча сообщений, благодарности, банки, браво, это большой дар, на самом деле, да. Огромное спасибо, такие слова прям очень пронзительные, я прям эмоционально рас... я тронута прям. Uh, у меня этот голос начал дрожать, поэтому огромное спасибо, Валерий Валентинович, очень uh, спасибо, шикарное спасибо. было музыкальное такое завершение форума. Спасибо за тепло, несмотря, оказывается, даже если на нас разделять тысячи миль, столько километров, тысячи километров, но вот это добро, да, тепло, оно всегда чувствуется, даже через экраны, поэтому сегодняшние слушатели форума тоже подтверждают да. это. Огромное вам спасибо благодарность. Большое. Спасибо всем большое, дорогие Спасибо. слушатели, ваши э, слова благодарности, обратная связь, слушатели, очень греют нам э, наши сердца, вот весь день вы даете обратную связь, мы очень рады, что вам понравилось, это все, конечно, благодаря нашим спикерам, которые согласились в субботний день, вот все выходные удался, на самом деле я сама сейчас за весь этот год считаю, что этот день был один из самых а, один из самых, а, самых, лучших дней, таких насыщенных и мы вот, надеемся, что будем поливать тебя эти семена. Дорогие слушатели, если вам нужно узнать про вопрос сотрудничества с Валерием Валентиновичем, мы можем да, передать контакты. И обязательно, когда закончится карантин, мы вас пригласим в Казахстан. Спасибо, спасибо всем спасибо. большое. Позвольте официально завершить наш форум. Повторюсь, записи всех-всех-всех-всех эфиров у нас будут на канале Алматы Балашах на YouTube и также в Facebook. Дорогие слушатели, если у вас вопросов нет, я думаю, мы можем уже завершать, да, у нас еще минут, по идее, пять времени есть, все было великолепно, полезная информация, море позитива, ждем вас в Казахстане летом, пишут. Ага, прекрасный форум, полезная информация, да, спасибо большое, слушатели, за вашу обратную связь теплую, будем стараться чаще такие качественные созвоны организовывать. С одной стороны, это большой плюс онлайн-работы, Спасибо большое еще раз, Валерий Валентинович, всего доброго, всем до свидания, спасибо большое, удачи, здоровья и успехов, до скорых встреч всем.